Всем здорово, чуваки! Как ваше настроение? Mm -hmm. Я немножко погромче с вами, как всегда, Димасик. Ребят. Сегодня мы играем на фруктовом котлетчике, равна этой ножки, Поэтому, естественно, лайкосик, приносик лепили подписчику на канал оформили и будем приступать. Сегодня у нас на балансе вот такая вот интересная сумма, 50 тысяч рублей. Уже немножечко больше, естественно, за такой маленький промежуток времени. Немножко больше, нужно как бы побольше... Набирать и набирать В общем, короче Мне в комментариях пишут Димасик, подскажи казино-рулетку какую-нибудь В принципе, вот рулетка На фруктовом коктейле есть прекрасная Рулетка заключается в бонусных играх Будем так называть, да? И, ребят, реально насыпает Казино-рулетка тут просто В принципе, вот такая Как и лайкосик под видосик, да? Таким знаком можно Описать данную бонусную игру, которая скорее всего сейчас будет Я надеюсь, что она будет хорошая Давайте смотреть Так, рулеточка крутится, ловеха мутится, как говорится Смотрим, что тут выпадет К сожалению, груша, которая, естественно нет на слоте Но не будем заострять на этом внимание Будем ждать что-то хорошее, чего опять нет на слоте Так, дело как бы попахивает не очень хорошо Х2, так, уже 3600 плюс 7600 мы имеем смотрим, что будет дальше. Вот интересно мне на самом то деле посмотреть и выход. Окей, 7600 получили, давайте заберем и не будем особо париться по поводу данного выигрыша, да. То есть взяли и взяли. Средняя бонуска вышла, э, хотя даже ниже среднего, наверное. Но в принципе сойдет. В принципе сойдет на первых стадиях игры, да. То что, как говорится, нужно. Так, давайте смотреть дальше. У нас тут 1400 выпадает, мы потихоньку начинаем уходить в минус, я так понимаю, да? Ну, вот еще бонусная игра, кстати, казино-рулеточка сейчас подкинет, наверное, нам что-нибудь хорошее. Так, да, клубничка два пальчика показывает, привет-привет, говорит, и будем смотреть, что будет у нас в этой бонуске. Так, ну-ка, тут ничего. Смотрим, что дальше. Тоже ничего, похоже да? Угу, Х2, -хм, ну, такое себе, если честно. Так, смотрим дальше. X10 хорошо кассер 800 залетел это 18 тысяч у нас уже есть 19 даже хорошая в принципе бонуска э, такая неплохая кстати сегодня попробуем дойти до 500 тысяч рублей э, по крайней мере я уверен в том что хотя бы до 250 мы дойдем хотя депозит типа, в принципе 50 кусков можно поднять и неплохие бабосики в общем крутим, пока весь по с 800 да 150 тысяч 300 к выпадает и мы забираем хорошо в принципе так, смотрим дальше. 2000, слабоватенько. 1500. Ну, ушли в минус на 200 рублей, хотя тут 6000 бонуска. Вот такие ставочки я люблю. 6000 бонусная игра. Посмотрим, что с этой бонуской, конечно же, вывалится. Вот это тоже как бы один из, из главных самых таких э, моментов, да? Какая будет бонуска? Э, я так понимаю, арбуз. Понятно. Смотрим дальше. Может еще и шанс на поднятие чего-то хорошего. Но абрикоса, которого нету, естественно, на слоте. Хотя тут может что-то... Хорош! Х20 зарабатываем. Это у нас сколько? 42 куска! Хорош! Ставка прям отлично залетает. 42 тысячи мы уже имеем в плюс. И, ребята, ну пока вместе все прям хорошо идет. Крутим автомат дальше, Наверное, сделаем... Вот так вот, и будем ставить уже 3600 Их2 мы сделали на 800 И в принципе на все выигрыши, да? Логично же Так, ну козелу рулетка пока месть неплохо Так-то себя проявляют, ребят 5400 Это у нас 10800 в итоге вышло Так, 2 косаря И плюс еще бонусная игра Давайте смотреть, что будет с этой бонуски нам выпадать Потому что, ну, нужно что-то хорошее уже Пора уже что-то хорошее ловить Хотя бы X10 X5, сойдет, окей, сойдет а, Давайте смотреть дальше Что будет, это у нас уже 20 есть Еще бы X10 получить, да, но походу нет Не сегодня а, У нас не выпадает но на слоте, к сожалению Смотрим, что тут, X5, окей, X10 есть Хорошо а, Лимончик мы словили, грубо говоря То есть у нас уже, Это сколько? получается 38 тысяч мы уже имеем с этой ставки и в принципе это уже хорошая такая крупненькая сумма так 200 тысяч уже есть это хорошо это хорошо насыпает насыпает самое главное и не перестает не перестает что тоже очень как бы важно так давай еще бонусная игра ребят ну сами видите рулеточка как бы выпадает по крайней мере э, в данный момент очень часто Ладно, смотрим, что с этой ставки у нас будет, конечно же Давайте x 5 неплохо Смотрим дальше 220 тысяч у нас уже имеется на балансе Хотелось бы, конечно, больше, но Все зависит, так сказать, от автомата Ничего не выпадает Что тут у нас? Может что-то будет еще хорошее? Нет, выход, к сожалению Ладно, сойдет Давайте дальше, постараемся открутить Что у нас тут 12 неплохо так давайте дальше крутим 4, ну 6000 ну что это такое то не серьезно ну 12 да? выпадают нам давайте наверное x5 даже сделаем Думаю, тут будет уже более интересные ставочки ребят так что-то в горле Ком какой-то застрял тяжело тяжело мы идем кстати бонусная игра возможно будет хорошая возможно опять X5 и если будет X5 то это на самом-то деле не очень давайте смотреть давай что-то хорошее хорош X5 есть так смотрим дальше это у нас сколько 45к неплохо неплохо тем не менее мы 9000 кстати ставим ставочку поэтому в принципе, мне кажется, это здорово. Это реально здорово. Так, арбуз, скорее всего, выход сейчас будет в данный момент. Да. Так, ну ладно. 45 кусков получили. В принципе, неплохо. Давайте дальше крутим. бонуски нету. Стало каких-то жестких тоже нету. Есть. Вот, кстати, выпало. 55 тысяч. Хорошо. Ребята, вылавливаем. Ну, смотрите, нам уже, в принципе, немного осталось 200, 250 тысяч, грубо говоря, да, поднять И все у нас будет... Даже 150, ребят, даже 150 уже Мы прям приближаемся и приближаемся Полмиллиона, я думаю, прям... Неплохая такая сумма, ребят Давайте Ничего нету, ну что такое? Опять ничего 1400 вообще слабо На данный момент это особо не нужно как бы да мы не 90 рублей ставим блин, давайте давайте еще покрутим не подводи пожалуйста фактовый коктейль я тебя умоляю давай какую-то мощную бонуску который я офигею ну блин типа не знаю как то непонятно сейчас начинает крутиться видите о бонусная игра так а, ну, ребят, в общем, чтобы хорошая бонуска была, нужно поставить лайкосик, полидосик, естественно, без этого никак. И сейчас будет нам выпадать что-то годное теперь после этого всего. Так, x2, окей, хорошо, соедем для начала. Давай дальше. Едем дальше, как говорится, да? Ничего нету, что тут? Выход, я понял. Бонуска, конечно, не очень хорошая Вообще, в принципе, никакая Можно, конечно, сделать 18 тысяч ставку Но, вот, не знаю Стоит ли это того А давайте рискнем Давайте рискнем 18 тысяч ставку ставим И надеемся на что-то хорошее Хорош Так, есть Давай дальше, поехали Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не подводи, не подводи. Давай, что-то годное, я тебя умоляю. Фруктовый коктейль. Хорош, бонус есть, пожалуйста. Приподнеси мне что-то годное с этой бонуски. Фук, смотрим. Давай, в надежде на что-то хорошее. Без этого никак. Эээ. Так, что у нас тут? Х2 сойдет. Спокойно живем. Давай еще 2. Хорош. x 4 в общем. Так, 72 куска мы сейчас с вами получаем, по сути, да. Еще! Ребят, почти. 50 тысяч нам остается. 50 тысяч. Залетит или нет? Хорошо! Ребят, вишенки, вишенки. Просто. Вот вишенка на торте. Знаете, как говорят, в принципе, сейчас похожая ситуация идет. Так, нам остается совсем немного поднять. Еще у нас есть одна бонусная Хороших Ребят, все По сути все, после этого уже все Сейчас доиграем, посмотрим, может еще что-то выпадет Но, мне кажется, выход Да, ребят Ну что ж, я вам могу сказать В итоге мы с вами получили 530 тысяч рублей С вас, естественно, лайкосик под видосик Подписывайтесь на канал, переходите вниз По ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу С вами был Димасик Казино Рулетка. Удачной игры. Пока-пока.